Эй-эй! Эй-эй! казачки, казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любит, военные люди, никто вас не любит. Полюбила казачка, Варшавочка, бабочка. Полюбила казачка, Варшавочка, бабочка. взяла ему за ручку, полила в коммур. взяла ему за ручку, полила в камору. Из коморы по каманать Посадила в каравай, посадила в крова, стала его целовать, целовала, миловала, Растушечка назвала звала, Растушечка душевой, казак правый молодой, командир наш командир, командир наш молодой, все мимо милова с караула крепковат. Мороз настаивать невозможно эй, эй! Эй, эй! Эй, эй! Мы казачки, казачки, военные люди, военные